Сказка про собачку Соню. Когда все собачки спят на улице в конуре или на коврике в квартире. Обычно их сон случается ночью. Маленькая собачка Соня не спит. Я хочу вам рассказать про мою собачку Соню, которая совсем не спит ночью, но зато дремлет днем. Собственно, поэтому я с ней мало гулял, и однажды. Она убежала от меня одной ночью, когда все другие собачки спали у себя в теплом местечке. Собачка Соня бежала в сторону севера, а я отправился на юг, когда искал ее. Маленькая, беленькая собачка по кличке Соня хотела избавиться от ее недуга. Она хотела научиться спать тогда, когда спали другие собаки, чтобы потом собираться и играть вместе во дворе в разные игры, погрызть кость, пожевать мяч, поиграть в догонялки. Соня бежала легкой поступью на север, чтобы найти там царя собак из племени Хаски. Однажды ей приснился сон, что на севере есть интересное племя собак, у которого есть собачий царь, который знает все на свете. На крайний север Собачка Соня добиралась бегом на своих маленьких лапках. Иногда она запрыгивала в кузов грузовиков или прыгала на потрепанные жизнью железнодорожные вагоны. Соня строго следовала на север и как только чувствовала, что поворачивает в другое направление, спрыгивала с транспорта и продолжала свой путь в сторону севера. Нужно сказать, что у моей собачки Сони был на удивление уникальный нос. Она отличала мельчайшие запахи и, конечно, чувствовала холод. В снегах севера она нашла стаю собак Хаски, но среди них не было царя собак. Но собачке Соне повезло, поскольку эта стая держала путь именно к нему, его превосходительству Бальбасавру. Нужно отметить, ей вдвойне повезло, что ее сон оказался вещим сном, что вообще существовал царь собак. Я даже добавлю, собачке Соне повезло в тройне, поскольку передвигаться в снегах было сложно. Каждый второй час пути собаки отдыхали, и Соня смогла немного дремать в походе. Бальбасавр был старым псом, повидавшим многое. Он был мудр и справедлив. Он увидел издалека стаю собак, направляющуюся в его сторону но среди них не увидел маленькую беленькую собачку по кличке Соня. Попасть на прием к собачьему королю было очень сложно. Для этого нужно было гладко вылизаться и выстоять огромную очередь. Но собачка Соня была очень чистоплотной и всегда мылась перед сном. А узнав, что очередь начинает занимать с утра, когда собаки просыпаются, Соня просто заняла свое место с ночи ведь ей крайне было необходимо попасть к Бальбасавру очень рано утром, иначе она уснет. На следующее утро она попала на прием к царю собак, к великому Бальбасавру, который оказался просто невообразимо огромным псом, совсем незнакомого рода племени. Уж точно не из рода Хаски, порода царя была незнакома собачке Соне. Бальбасавры охраняли два огромных волкодава. Зачем ты пришла, мелкая шавка? Мой король! Король всех собак! Собачий царь! Добрый пес, великий! Не надо подлизываться! Просто говори! Я не могу спать ночью! И сплю днем! Что мне делать? Как научиться спать ночью и не спать днем? Это просто! Переселись с запада на восток на двенадцать часовых поясов! И тогда день поменяется с ночью, а ночь с днем. Но ты останешься прежней маленькой шавкой. После встречи с Бальбасавром моя собачка Соня отправилась назад ко мне. Мы вернулись вместе. Она с севера, а я с юга. Я уже потерял надежду найти мою собачку, как встретил ее перед домом. Соня сидела и махала хвостом при встрече. Через час мне позвонил генерал. Меня... Сапера с моей маленькой собачкой по кличке Соня отправили служить на Дальний Восток. Как раз на 12 часовых поясов отсюда. Я служу, а когда прихожу домой, то вижу, как моя собачка резвится на улице, а ночью спит мертвым сном. Пока!